Здравствуйте, меня зовут Илья Кузьмичев. Я являюсь одним из основателей компании Век Роста. С 2015 года мы разрабатываем эксклюзивные товары и услуги по автоматизации сетевого бизнеса, которые пользуются колоссальной популярностью благодаря своей уникальности и востребованности на рынке. Основу нашей бизнес-модели составляет универсальный сервис, включающий CRM-систему, конструктор сайтов, реферальную систему для командной работы, сайт-визитку, систему обучения и множество других услуг, позволяющим консультантам сетевых компаний максимально автоматизировать и упростить свою работу. Кроме того, на базе сервиса успешно функционирует наш собственный тренинговый центр благодаря которому сетевики могут повышать свою квалификацию, узнать о последних тенденциях в млм индустрии рабочих приемах и новых методах работы, увеличивая свои доходы и достигая желаемых результатов. В настоящее время наша клиентская база насчитывает более 40 тысяч человек, среди которых более 5 тысяч наших постоянных клиентов. Сейчас наша компания взяла курс на стремительное расширение клиентской базы. Для быстрого и легкого старта новых клиентов мы укомплектовали очень выгодные пакетные предложения, включающие тариф в сервисе и самые горячие продукты. На специально разработанном обучающем мастер-классе потенциальные клиенты получают всю необходимую информацию. Мы ждем в свою быстрорастущую, успешную команду талантливых и трудолюбивых. Уверен, что наше с вами сотрудничество будет долгим и плодотворным.